С 14 декабря На этой же кнопке Появится новый семейный телеканал Солнце Тебя будут ждать новые герои Новые приключения Но главное останется Вовшебство! С 14 декабря Смотри новый семейный телеканал Солнце! Все, на что падает свет Это наше королевство Король подобен солнцу Что идет от рассвета к закату Однажды Мое солнце здесь погаснет И взойдет твое в Солнце Нового Короля. Король Лев! Премьера в эту субботу в 19.30 на канале Дисней. Супер четверка Вау, их Они будут ждать тебя здесь С 14 декабря На новом семейном телеканале Солнце. Это Спарк Люблю Он будет ждать тебя здесь С 14 декабря На новом семейном телеканале Солнце Папе-супергерою Ничего не страшно Кроме домашнего задания по математике. Не, нас немного по-другому учили. Нам нужно решать пример вот так. Я не умею вот так. Да ладно, Ответ совпал! Не, нет, Ответ совпал! Сможет ли супер папа справиться с этой миссией? Кто учебный переезжал? Пока! Суперсемейка 2. Сегодня в 19.30. Поможешь мне? Так, вроде... Э, мы нагнали да. программу. А теперь у нас проценты и десятичные дроби начались. Десятичные. Большая анимация на канале Дисней. С 14 декабря на этой же кнопке появится новый семейный телеканал «Солнце».